Я рос медленно, не спеша, прибавляя шаг Рост так, так, как сердце дает знак Но разум это сила, это я осилил Следует я здесь, меня это не убило Шрамы украшают, жаль, но не со швами С вами или сами, мы остались с нами Тайны моей Я не делю недели Сдельно и с тем я Кто ежедневно проблем Прикроет мою тему Где не нужна тема Или идея Не важно время действий И расположения